Мне нужны ваши иностранные валюты. Быть в профсоюзе это круто. А все бегут, бегут, и я бегу. Телеграм в плане фишек в плане функций новатор. И уже остальные повторяют. Всем привет! В эфире Универньюз о студии Илья Андрей. Телеканал Универ ТВ поздравляет дорогих наших женщин, девушек, девочек с праздником очарования. Красоты и женственности. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 марта, милые дамы. Центральный банк продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Подробнее далее в сюжете. Центральный банк заявил о продлении уже действующих ограничений снятия иностранной валюты. Возобновление произойдет 9 марта 2023 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиульна. Она подчеркнула, что основанием для их введения было то, что завоз наличной валюты практически прекратился. Ограничение было введено год назад в связи с тем, что со стороны США и государств Еврозоны были введены ограничения точнее запрет на поставку в Россию наличных долларов и евро. Соответственно, российским банкам стало практически неоткуда пополнять запасы наличной иностранной валюты. И для того, чтобы эти запасы не были быстро использованы, было введено такое ограничение. Все действующие лимиты на снятие валюты сохраняются. При условии, если вклад или валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, человек сможет снять с него сумму но не более 10 тысяч. В рамках ограничений деньги выдаются только в долларах и евро, остальные средства можно снять в рублях. Также кредитные организации смогут продавать только те доллары и евро, которые поступили после 9 апреля. Те, у кого были валютные счета до 9 марта прошлого года, они имеют право снять с этого счета до 10 тысяч долларов именно в долларах или в евро или в другой иностранной валюте соответственно если в течение этого года человек наличную валюту не снимал но при этом э, переводил Свои деньги внутри одного банка с одного счета на другой, то в этом случае за ним сохраняется право снять до 10 тысяч долларов наличными со своего счета. Стоит отметить, что данные ограничения вводились еще в марте прошлого года на фоне обильных западных санкций. В связи с этим Банк России ввел новый порядок обращения валюты, в основном ограничения на снятие иностранных валют. По мнению аналитиков, Центральный банк сможет отменить валютный контроль только если западные санкции будут сняты. Ева Гаврюшенко, Маргарита Михайлова, Универ Студенты Студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций стали лучшей профсоюзной командой Татарстана в 2023 году. Как все происходило, расскажем далее в сюжете. С 28 февраля по 2 марта 2023 года в рамках школы для представителей студенческих объединений прошел конкурс «Лучшая профсоюзная команда». На протяжении трех дней студенты демонстрировали свои знания в законодательной сфере, презентовали приемную кампанию по привлечению первокурсников в профсоюз, а также демонстрировали быструю и слаженную работу в команде. Капитаны использовали все свои умения и навыки соревнуясь между собой, а команды рассказывали о направлениях работы своих пробюро в конкурсе «Визитная карточка». А наша визитная карточка она была немножко необычной, потому что мы подходили к этому вопросу с творческим взглядом, она отвечала всем а, других команд тем что мы больше как-то рассказывали что это больше немножко шуточно формате но также не забывали говорить о фактах а, точно говорили о том чем мы занимаемся какие вы, какие у нас функции кто за что отвечает кого как и зачем мы спасали и в целом, э, что мы делаем в институте и внутри университета, основная задача профсоюза это защита прав студентов, то есть участие в спорных ситуациях с преподавателями, с получением мест в общежитии или вопрос об отчислении. Также члены профсоюза получают путевки в санатории по льготным ценам или вообще бесплатно. Те, кто с первого курса интересуются профсоюзом, уже в ближайшем будущем ощутят преимущества. Участие в организации делают действия студентов весомие, ведь задача профсоюза улучшать жизнь учащихся в, в каждом институте в КФУ существует профсоюз-бюро. Так, например, команда Института социально-философских наук и массовых коммуникаций одержала победу в конкурсе и стала лучшей профсоюзной командой в Республике Татарстан. Победу мы ожидали еще до приезда на, на конкурс, но потом, когда мы приехали и увидели другие команды, увидели их и подготовки, мы поняли, что легко, нам опять же ничего не даст, нам нужно будет стараться и пытаться доказывать то, что мы реально лучшие профбюро и Казанского федерального университета, и Сейчас членами профсоюза в Казанском федеральном университете являются более 22 тысяч студентов. Ты тоже можешь стать частью этой организации. Для более подробной информации можете ознакомиться на сайте Уникса. Арина Мурашкина, Аделина Абдрахманова, Универньюз. А что изменилось после блокировки популярных соцсетей? И что стало альтернативой? Расскажет наш корреспондент Анастасия Упаева. За год блокировки таких социальных сетей, как Инстаграм и Фейсбук, по данным исследовательской компании Медископ, охват аудитории упал в пять раз, сравнивая с показателями за февраль 2022 года. Напомним, что данные социальные сети принадлежат компании Мета, которая после начала специально-военной операции была признана экстремистской организацией. Вслед за этим последовала блокировка Инстаграм и Фейсбук на территории России. Россияне стали не только реже заходить, но и меньше проводить времени в заблокированных социальных сетях, что нельзя сказать о платформах Telegram и Ян Которые, наоборот, сейчас активно набирают рост пользователей. Ну, действительно, многие перебрались в Telegram. Может быть, это был не резкий переход, как в кол выкол переключатель. А, ну, просто так людям комфортнее стало потреблять информацию в том числе. Также после ухода из России Инстаграм и Фейсбук еще больше популярность обрели такие социальные сети, как ВКонтакте и Одноклассники. Но молодое поколение, судя по охватам, все же отдает предпочтение Телеграмм и Яндекс.Цен. Сюда же перешли многие успешные блогеры, которые умеют писать интересные тексты, прикрепляя свои фото. Они делают интересные живые видео в целом, тем самым создают контент, который цепляет молодежь. Телеграм в плане фишек, в плане функций новатор. И уже остальные повторяют, особенно если мы говорим про мессенджеры, сравниваем с тем же WhatsApp, то в Телеграме множество функций, которые, которых нет в других мессенджерах. Отметим, что в наше время социальные сети играют огромную роль в жизни людей. Основная причина их активности это наблюдение за качественным, новостным и развлекательным контентом. Это возможность общаться с друзьями даже на расстоянии, прослушивание музыки, а также доступность информации. Анастасия Упаева, Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. А праздники к нам приходят и в честь 23 февраля и Международного женского дня в лице имени Николая Ивановича Лобачевского состоялся тематический концерт. Подробности выясняла наш корреспондент Виктория Ногина. Виктория Нагина. В лицее Николая Лобачевского Казанского федерального университета состоялось торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате Международному женскому дню, который отмечается на территории нашей страны с большим размахом. В начале праздника директор лицея Елена Скобельцина поздравила всех учителей, мам и бабушек с весенним праздником. В нашем лицее сложились добрые традиции. Лицеисты всегда дарят учителям свои замечательные выступления поздравления теплые слова и, конечно же, танцы, стихи и песни. Торжественное мероприятие открыли хореографические, вокально-инструментальные группы. Гости мероприятия смогли насладиться уровнем танцевального мастерства профессионалов, окутнуться в праздничную атмосферу и получить незабываемые впечатления. Также в преддверии Международного женского дня ученики лицея Николая Лобачевского своими руками создавали поделки и сувениры, например, салфетницы с гравировкой Казанского федерального федерального университета. Это которые представляют собой произведение искусства. Я уже не боюсь этого слова. Это действительно произведение искусства. И у вас будет возможность увидеть это своими глазами на сегодняшнем празднике. Отметим, что праздничное настроение создаются усилиями учащихся, сотрудниками, а также руководством лицея Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Виктория Нагина, Александр Кузнецов, Универньюс. Открыт прием заявок от студентов и аспирантов российских вузов на получение именных стипендий в 2023-2024 учебном году. Решение о предоставлении поощрения принимается конкурсной комиссией, утвержденной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации для участия в конкурсе на назначение ежемесячной стипендии необходимо представить ответственному за оформление конкурсной заявки от организации комплект документов, содержащий сведения о претенденте и подтверждение его достижений. Подробнее с правилами оформления заявки можно ознакомиться на сайте Министерства образования. 9 марта в 15.30 в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета священнослужитель выступит с лекцией «Концептуальные основы взаимодействия ислама и христианства». Вход на мероприятие свободный. Региональная молодежная общественная организация Лига студентов Республики Татарстан в целях консолидации деятельности староста Республики Татарстан создает новый орган студенческого самоуправления Совет Старост, который будет содействовать образовательным организациям в работе со старостами, а также проводить регулярный анализ деятельности. Заявки принимаются до 19 марта. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Лига студентов. В экстрим-парке «Урам» состоялся показ анимационного блокбастера «Колдуй отсюда» от телеканала «Дважды 2 два» и онлайн-кинотеатра «Премьер». Анимационный сериал длиною в 12 серий о злоключениях волшебницы Мерлин, которая практикует черную магию и черный юмор. Ребята, это Женя Огнев, создатели, и Максим Конышев очень вдохновлялись. Ну, по мультфильму это можно будет увидеть... Артуровским циклом, то есть это король Артур, рыцарь Галахад, там Эски, опять-таки, Эскалибур, Мерлин, мы ее называем, но она они как бы к Мерлин относят, Артур, все это, собственно, этот цикл, они очень хотели с ним поиграть, они хотели туда добавить греческих богов, мифологию разных стран.